Всем привет, хочу с вами кое чем поделиться, я нашел интересную тему и начал работать через мобильное приложение. И вот мой первый результат, я заработал свои деньги и я покажу вам как я их снял. Каждый из вас может работать точно так же. Сами понимаете, что во всем мире сейчас ситуация сложная, кого-то уволили, кто-то не может найти работу, поэтому я уверен, что каждому из вас будет интересно в этом разобраться, освоить новую профессию и начать зарабатывать деньги. Поэтому, друзья мои, проходите обучение, ссылку оставлю под этим видео, увидимся на обучении, где я вам расскажу и покажу все подробно, как работает все это.